Я хотела спросить, Оль, скажи, пожалуйста, вот тоже поделил, поделиться таким опытом, он, конечно, совсем другого плана. Шла тут в переживаниях как-то несколько дней назад, и лифт сломался, и с тяжелыми сумками на пятый этаж. Но поскольку переживаний было много, я не заметила, как я вообще поднялась на пятый этаж. То есть обычно, когда я знаю, что вот мне надо идти там, ну, допустим, подниматься на какой-то этаж, это же воспринимается ну, как намного тяжелее. А тут, будучи в переживаниях, я не заметила, как вот это Это же была полностью погружена в мысли. Да, и вот мне и, очень и... понравилось вот это вот, вроде бы… Да, вот я хотела... Легкость. восхождение. Как же так? Как так получается, что, может быть, я растворилась просто в этих переживаниях? Или как? Как так вот, именно что вот, легкость такая образовалась... Растворилась до потери осознанности? Да. Ну, мне понравилось. То есть хотелось бы повторить этот опыт, но именно вот осознанно. То есть, будучи, выполняя какие-то сложные действия физические, да, которые требуют усилий, выполняя их легко, вот как, почему-то nie... у меня какие-то вопросы возникли, но я никак не могу состыковать. Может, ты поймешь, о чем речь? Это очень легко, просто понимать, что ты делаешь. И это навык, это привычка, которая нарабатывается. В этом нет ничего такого э, особенного, специфического. это просто приучить себя, оставаться настоящим, когда чтобы с тобой ни происходило. Именно приучить, мы не говорим тут о эм, каких-то специальных моментах, при поездке, поездках в какие-то страны и так далее. Нет. Основная работа, она как раз происходит в настоящем дне, трансформация вот именно сознания, истончение эго, которое является основной причиной для восприятия абсолютности. Это, это распознавание иллюзорности эго. Да, мы говорим об иллюзии, да, мы говорим о том, что эго нет, но это… То, то, чего нет, как раз и мешает осознанию, как раз и, мешает, как раз и создает основные страдания. Мы об этом говорим, что люди страдают из-за того, чего нет. И чтобы перестать страдать, не нужно всем осознаваться космосом и Вселенной. Достаточно распознать иллюзию страдания. И потом, если будут происходить какие-то естественные раскрытия, то будут происходить. Но вопрос в том, чтобы не ходить по кругу, как мышки в колесе или белка, потому что в конечном итоге любое страдание, вот как уже сказали, оно как раз и ведет к осознанию своей иллюзорности, к осознанию иллюзорности страдающего, страдающего. Mm-hmm.